Ох, капец, сколько я проспал, Привет. мне снился такой долгий сон, как будто он вечно снился, вечно, мне приснилось, что, э, ну, мне приснилось, как будто нас били мои какие-то клоны, но я больше ничего не помню, как только клоны, и все. Мне что-то с того же снялась. Мне тут снялось, будто бы твой красный клон стал каким-то президентом, и начался кризис и всякое такое. Mm. Ну все, больше я ничего не помню. Привет. Мяу. Стоп, откуда я тебя вообще помню? Холодильник пустой. О, привет, заюшка. О, привет, Феликс. Сейчас я тебе лицо Нет, начищу. Парень. Скотина а, такая. Да. Давайте я? вам Ой, сейчас мотыги будет. засуну Ой, эту о, собаку сукулая. какая обычная. Давайте его. Где Хорошо, ты, нет! Вот Ох! За ним! Он толки на хай. Вс, падай, пока. А меня-то зачем? это был да. дефект чайности. О, наверх посмотрите. Адриан Дуацкий, ненавижу. Давай, просто... давай, давай, хватай пикей. Давай, все закидывай с тобой. меня сюда. Привет, привет. У нас бражник каждый день. Ну, кстати, сколько я спал, я не помню. Сколько я спал, но... Я за это знаю, время... Было в городе да. спокойно. И да. ничего не помню. Что-то мне сбросить хочешь? Где мои все деньги? Давай, давай. еще раз. Делых... Не помню. Я тоже не помню. помню. Крумик Сколок, крутая, кстати, кола, Которую я своровал. Прикольно. Кто это там? Что <связывая> вы столпились Уже <связывая> какие-то гибнацизеры. Это у меня... Блин, да. вот, а ты такой сильный? Всем привет! Я, не я вас спасу. Я, я, я, я, я, я, я, я, я, я крутая крута. удочка. Кстати, Эй, да, ты... реально удочка а, ну, мне... Мистер Баг! Я даже, я даже не могу... Сказать. Мистер Баг! Да. Ай-яй-яй! Болеем за мистера Бага. Дракоша, привет. Давно я тебя не видел. Эй, ты, я тебе... На, по голове. На, по голове. Да почему Мистер Баг!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 Заходи блин, блин, блин. сюда. Сейчас я призову я Так, выбери талисман, который... А так, кроме суперкота и павлина. Так, а? какой бы тебе да... Нет, мышь тоже нельзя. Бы бы Ебанец дам. нельзя. Домой ну ну хорошо, все, не не молодец. Кажи, они Дамы мне даже домой не дают. Скажи, вращайся. Давай-давай-давай. Давай, говори Полин, вращайся. Ну все, можешь идти. Все. ё й й После миссии ты мне... ...какай в Симонную базу. Пойдём, поговорим. Пойдём, пойдём, поговорим. Почему ты я вообще не Я хочу Я хочу зайти за море. Я Я хочу зайти давай а что, ой, давай, давай, давай, Не в сторону, я Молодец. Так. Придумай себе супергеройское имя. У меня есть план. Я буду сидеть на Спасибо, пожалуйста. Пойдем поговорить. Пойдем. С тобой там поговорим. Я тебя спрячу. я забрался забрал все тупые Что такое? Эм, ну-ка, ушли отсюда кто там шпионит? сейчас по башке дам так -так -так -так. Подожди здесь меня. ты не вернешься. еще. <связывая> вижу а вот я... И что, подождем? Я могу на да. них использовать, чтобы они ничего не понимали. Угу. А вот, блюдо, блюдо, ум... блюдо. Пойдем поговорим. Быстрее поговорить <связывая> надо <связывая> сходить. Пойдем. Ай, быстрее ай, ай, ай, ай, ай, ай, вы личности передаю в группу героев. Личности мы не понимаем. Что? Так. Что происходит? Я бы не ну, а, Я ему дал пауду. я Надо использовать. Супер шанс. Ай. О, а, это... Обойдешься. О, Обойдешься. Так, это так. Ну-ка идите сюда, стрипти гипнотизеры. Кап... Я... Я... На! <голову>. О! смотри, <прик funding> я Гипнотизеры. По иди сюда. Мне его надо срочно, он мне нужен тут. И... И... -что даже на Лети, <пыты> маленький. <просты> <пыты> <пыты> <пыты> <пыты> <«Стой> <пыты> <пыты> Видите, маленькая ой, бабочка. Чудесный мистер Баг. Так, что, что, что говорим? Что-то надо? Так, используем симуляцию. Потом расскажу. Ладно, все, мне надо бежать. Давай, давай, давай, быстрей. на на на на на давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, следующий, следующий, следующий. А, нет, нет. О, привет. Ага, но ну ты же не знаешь, кто он. Я просто... ты ты уже понял. Ты знаешь, что он я имеет обиделся. талисман, но ты не знаешь, какой им. Поэтому брать Лаханис. А не... ага. Он дотрансформировался. Я за ним следил до этого. Ну И хорошо, сосед... мы ему поменяем талисман. В чем проблема? <связать> <Да>. <связать> Что это? Или... Или... Или... как тебя зовут? Я забыл. Шиш, как тебя зовут? На... О, привет. Пойдем, зайдем. А то тут всякие следят. Пойдем, а бражник. Вот, держи Быстр... Ты чё там? Трансформируйся, там бражник был. Не выходи, он там стоит. У меня есть прекрасная идея. Как ты видишь? Смотри. Все. Ты вышел, молодец. Сюда. Так, я верну все. Так, талисман. Этого тоже надо сюда. Все, я вернул все, кроме... Ой, <связывается> я чуть не вышел в бражнику детрансформации. Тики, кушай. Тики, давай. Так, теперь мы вот так. выходить. Так, выходим. Привет. Привет. Ну все, как Ой, бы... Удачник, ты не узнал личности ничего. Ну кроме, кроме Мартышки, которую я потом заменил. Талисман. А, я сейчас с помощью баниксов все исправлю. Я гений, гений, гений. Так, все, мне mm -hmm. надо идти детрансформироваться? Мне надо идти детрансформироваться. Так. За мной. Опа. Опа. Да. Я понимаю, ты со мной хочешь поиграть в догонялки. где Илана, и она уже живет. Да, да, да, да. А, нет. Илана, илана, илана, илана. где там? Кто у меня гости, что ты меня звал? Нет. Привет. Привет. Бодражник. Посиди. Бодражник. Чаечку, Бодражник. Чая попьем. Надо их На у вас, у вас в доме. Ладно, спать. Да, пусть, пусть сидит, пусть я не знаю, пусть он там ходит, расходится. Мы будем сидеть здесь и кушать тортики и пить э, пепси или колу. Берите по одной, не все одну вот я возьму колу и фанту одну все вот попью попью тортиком заем все и усну